Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Владимир Тюняев и канал Техногон. Сегодня мы поговорим о глобальных угрозах. Подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Итак, новость номер один. На ресурсе Expose была опубликована информация о том, что Google и ВОЗ приняли совместный документ о том, чтобы сертифицировать информацию по здравоохранению и медицине. Здесь много может быть возникать вопросов о том, что может и как может сертифицироваться. Такая информация блуждает о запрете гомеопатии, чтобы не распространялись и прочих народных э, практик медицинских вплоть до китайской или тибетской медицины. Но это не проверенный факт. Поэтому вот эта новость, она имеет место быть и как это будет реализовано в нашей стране или в мире, будем смотреть дальше. Уважаемые друзья, напоминаем, что наступает Новый год, праздники на носу, и мы, заботясь о вашем здоровье, проводим акцию, где вы все наши товары можете приобрести со скидкой 20%. Будьте здоровы! Вторая новость. Была опубликована результат исследований Ольги Гилевой, доктора биологических наук, по сравнению класса который учился простыми методами, то есть посттрадиционной методике, и классы цифровой трансформации. Результаты были ошеломляющие. Физически изменяется мозг у ребенка. И эти изменения необратимые. Они уже никогда не будут нашими родными, сородичами. Они иные. Вот такие результаты привела Ольга Гелева. Это подтверждает тот факт, о котором мы говорили на протяжении многих лет, что цифровая среда изменяет ребенка и делает его уже практически не человеком. Елена Буря задает вопрос, как уйти из глобального сценария по тому, что происходит? Ответ очень простой. Мы об этом говорим на протяжении уже последних 20 лет. Вы должны здраво подходить к, своему, к своей жизни. Вы должны уйти от того мира, в котором вы живете, в городском. Лучше, я всегда это говорю, переселиться в сельскую местность, ограничить влияние на вас и на ваших детей техносферы, приучать к труду, приучать к тому, чтобы дети ваши общались с природой. Ближе будьте с природой. Подтверждением новости 2 служит выступление Михаила Ковальчука в технологическом университете, где он подтвердил, все то, что мы сказали в новости 2. То, что изменяется технологический уклад и влияние и управление сознанием, это тот приоритет, который поставили перед собой ученые на Западе. Они сделали проект DARPA в США и в нашем институте Курчатовском, как он утверждает, вы это можете сейчас посмотреть, что сделано на этот счет. Заданные представления о действительности, скажем, может регулировать жизнедеятельность организма, придавая ему уникальные возможности. И фактически управление массовым и индивидуальным сознанием. Вот вы видите, вот все революции, которые происходят, что делают американцы, я в конце скажу. Вам важно, чтобы люди были не образованы. вот там, где они живут, скажем, вот на востоке, на ближнем. Самое главное, чтобы они были темные и После этого, скажем, бесплатно раздали айфоны, а после этого через них управляет массовым сознанием. Это Прямая манипуляция массового сознания. Выйти на улицу, пойти туда. То есть это тривиальная вещь. В простом виде это как болельщики футбольные. А на самом деле вот вам уже полмира, имеется как бы, так сказать, управление прямое массовым сознанием. Второе утверждение Михаила Ковальчука связано с тем, что 200 лет назад технологический уклад совершенно изменился. И глобальное потребление стало разрушать мир. Вот послушайте, что он об этом говорит. Человечество, изголодавшееся после войны, запустило новую экономическую систему. Производи, выбрасывай, покупай, производи новое и так далее. Была включена машина по истреблению ресурсов. И если эта машина будет обслуживать только страны золотого миллиарда, то ресурсов земли хватит на бесконечный период. Но как только, это было сказано почти 60 лет назад, одна страна, такая как Индия, вклю, достигнет, включится в этот процесс, достигнет уровня потребления энергии, равный уровню потребления энергии Соединенными Штатами 60 лет назад, в мире наступит ресурсный коллапс и катастрофа. А что же нужно делать, чтобы выжить? Это три приоритета тактические, стратегические и философские. Что такое тактический приоритет? У него ближнесрочная перспектива, это чтобы не умереть сегодня-завтра. И он обеспечивает эволюционное, то есть плавное модернизационное развитие. И цель его, этого, этих приоритетов, конкретные продукты и рынки. И в большинстве случаев они носят рыночно отраслевой характер. Стратегические приоритет они играют в долгу, это средние долгосрочные приоритеты, и они сосредоточены на принципиально новых прорывных технологиях на базе результатов фундаментальной науки. Они вызывают смену технологического уклада, их цель не продукты, а новые технологии, что крайне важно. При стратегических приоритетах конкретные продукты даже не обсуждаются и не прогнозируются. И у вас стратегический приоритет обеспечивают лидирующие позиции в будущем мире, а тактически создают условия для того, чтобы дожить до стратегических результатов. И приведу простой пример, очень доходчивый. 9 мая 1945 года наша с вами страна, Советский Союз тогда она называлась, выиграла войну Великую Отечественную. Вот мы недавно отмечали 70 лет. И мы 9 мая 1945 года обладали самой мощной в мире, самой большой, самой технологичной, самой обученной, боеспособной армией в мире. оккупировали фактически всю Европу почти. Все. Мы были победители. Но 6 августа 1945 -го года, всего лишь через 3-4 месяца, американцы взорвали варварски, бессмысленно, только чтобы напугать нас, атомные бомбы в Хиросиме и Нагасаки, уничтожив два японских города. И если бы мы в 40-х годах, в тяжелое время войны, не занимались... Казалось бы всем, особенно в частности Академии наук, бессмысленными стратегическими приоритетами, связанными с ядерными технологиями, наша победа в войне была бессмысленной, нас бы уничтожили. Вот был американский план, который сегодня никто не отменял, удар по там, десяткам городов атомный. Значит, поэтому надо четко понимать, что когда вы живете и решаете тактические задачи, вы проигрываете будущее. И в заключение хочу сказать о том, что наша страна самая технологичная страна в мире. Конечно, на уровне нашей страны и Соединенных Штаты Америки. Вот послушайте, какие достижения в науке у нас сделаны, что создано и сверхпроводимость, и управление, и использование ядерных отходов. Создана установка по генерации энергии. И многое-многое другое. Через три года после взрыва американской бомбы 29 августа 1949 года взорвали свою первую атомную бомбу. А после этого, через четыре года, мы взорвали первую в мире термоядерную бомбу. Через год построили первую в мире атомную станцию, запустили атомную энергетику. Потом в 1959-1958 году мы создали свою первую и вторую в мире атомную подводную лодку. На следующий год, в 1959 году, мы выпустили первую в мире атомный ледокол. И это все сегодня обеспечивает наше абсолютно, я бы сказал, вне конкурентное существование в самых высокотехнологичных областях. Вы должны понимать, что мы одна из самых высокотехнологичных стран мира. Потому что вот то, что я вам сейчас назвал, кроме американцев и нас практически ни одна страна в мире не может сделать. И вы должны это отчетливо понимать. В том числе... И та технология, которую мы предлагаем вам, технология защиты от электромагнитных излучений, и философия нашей жизни, главное это, чтобы понять и жить по конам, она способствует тому, чтобы мы в этих непростых условиях имели основу, фундамент, с которого мы стартанем светлое будущее. С вами был Владимир Тюняев и канал Техногон. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Всего хорошего.